хотите зарабатывать деньги в интернете конечно глупый вопрос но как их зарабатывать да так, чтобы не пахать на дяденьку а работать на самого себя чтобы все, что вы делаете просило плоды именно вам сетевой маркетинг это именно то, что вам нужно боитесь этого слова не стоит сейчас то самое время когда миллионером может стать каждый когда не требуются огромные вложения чтобы начать бизнес Люди делают деньги из воздуха при помощи интернета. Тоже сможете и вы. Что для этого нужно? Желание. Желание стремиться к успеху. Желание побеждать свои страхи. Желание идти и не сдаваться. Как только у вас это будет, вы добьетесь невообразимых результатов. Ваш злейший враг это статус-кво. Нынешнее положение вещей. Страх перемен. Страх чего-то нового. Конечно, Всегда приятие остаться на плохой, на привычной работе, не доставаться с парнем алкоголиком или изменяющей девушкой. Ведь, откровенно говоря, просто страшно, потому что куда идти потом? К сожалению, мы не можем помочь вам семейными проблемами. Но мы знаем, как сделать вас богатыми. Наша команда New Life поможет и обучит. Сейчас мы сотрудничаем с совершенно престижной компанией Bioners Она новая. Имеет два отличных современных продукта, грамотную маркетинговую систему и, черт подери, мы все с ней зарабатываем. Так что заходите в Skype, вводите мой логин и звоните. Меня зовут Максим Ренлип, до встречи.